Что будет тяжелая игра, очень энергозатратная. Хотелось, наверное, двум командам победить. Ну, нища, наверное, сегодня справедливый результат, хотя могли выиграть и мы, и, в принципе, Боте. Но в втором тайме, мне кажется, мы чуть получше играли. В первом как-то первые 15-20 минут неуверенно начали, не знаю, что-то побоялись, может, ответственность за результат. Но во втором нормально прибавили, в принципе, появляли, появлялось еще больше моментов. Ну, можно было еще больше забивать. Ну, честно, хотелось бы выиграть сегодня нам. Три очка очень важны были, потому что могли бы подняться по турнирной таблице и догонять ботэ. Но, к сожалению, ничья, поэтому неважно, кто забил. Главное, что хотелось победить. Но одно очко идем дальше. Ну, хорошая команда. Видно, что у них коллектив хороший, все друг за друга бьются. Вот. В принципе, очень неплохо играют. Ну, мы подготовились к ним, знали, в какие зоны они открываются, знают, как играют. Поэтому, в принципе, не сильно тяжело было, но больше физически и морально было тяжеловато, конечно. Но все игры непростые, поэтому Гомель это будет шахтер, Батель, какая-то другая команда. Всем нужны очки, все бьются. Вот. Поэтому каждая игра по-своему особенная. Ну, будем стараться побеждать каждую матч.